Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жемниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы с вами говорим именно про невротическое поведение. Многие-многие слышали про невротическое мышление, про невротический склад характера, а я бы хотел рассказать вам про невротическое поведение, по которому вы можете судить, насколько вы глубоко увязли в своем невроде. Когда мы говорим о невротическом поведении, здесь стоит сразу отметить, что есть всего три направления, в которых это поведение как бы развивается. Есть три базовых страха, и на основе этого ваше поведение может формироваться, исходя из него. Возьмем первый базовый страх. Страх за свою жизнь, страх смерти. В этом случае человек очень часто находит в себе симптомы, которые воспринимают как симптомы серьезных болезней. Поэтому его поведение очень достаточно понятно. Он ходит постоянно к врачам, сидит постоянно на форумах, посвященных каким-то заболеваниям. Все время сканирует свое тело, пытается выискивать случаи, похожие на него. И, соответственно, постоянно занимается вопросами своего здоровья. Как тут, как что, сделать поведение посетить еще какой-нибудь препарат, а сдать дополнительный анализ. Почему? Потому что это его успокаивает. Вот эти люди, наверное, в 70% случаев дают нашим доблестным врачам море работы и, соответственно, обеспечивают их работой до конца жизни, потому что им все время мало. Через неделю анализы уже им кажутся не такими убедительными, им нужны уже другие, и они снова и снова... Идут за получением этой медицинской информации, погружаются в эти, во все дела, постоянно проходят какие-то процедуры, постоянно пытаются свое тело лечить различными там таблетками, углоукалыванием, массажами и так далее. Вот это есть люди, и их, кстати, называют ипохондриками то есть, которые беспокоятся именно за свое физическое здоровье. Второе направление – это страх за свою психику. И в этом случае человек, соответственно, начинает все время сомневаться в адекватности своего поведения. Он, соответственно, подмечает, когда люди какие-то ведут себя неадекватно, каких-то людей на улице с непонятным поведением, вспоминают свои поступки в прошлом. Они все время а, стараются посмотреть информацию связанную с психическими расстройствами не относится ли это к шизофрении какие у них там симптомы какие симптомы паранойи какие у меня есть поведенческие симптомы и они все время сканируют не свое состояние, а свое поведение например, ой, почему я сегодня забыл ключи дома как же это может быть, я там забыл ой, я э, забыл где мои лежат документы или я положил куда-то не туда эти вещи они все время анализируют свое поведение на предмет нормальности и ненормальности и погружаются часто в свои собственные рассуждения и мысли то есть пытаются проанализировать насколько их собственные мысли в голове являются адекватными той ситуации в которой они оказались и они все время боятся за то, что они потеряют над собой контроль. Поэтому они могут также избегать каких-то ситуаций, в которых им кажется, что это может произойти. То есть это такие люди странные, которые боятся, что они могут совершить суицид. Они, соответственно, начинают переживать, услышав какую-то новость плохую про кого-то, что человек выпрыгнул за окна, они тут же пытаются закрыть эту новость и пытаются уйти во что-то другое, отвлечься на что-то. То есть они не способны переваривать такую информацию. Третье поведение невротического характера – это связано со страхом за мнение окружающих. И здесь человек переживает, что у него будет негативная оценка. К сожалению, многие перфекционисты относятся именно к тому, что они переживают за мнение окружающих, переживают, что сделать недостаточно хорошо, их э, результат работы будет негативно оценен, и соответственно в результате этого они будут к себе плохо относиться. Поэтому они очень часто педантично следят за своим внешним видом, полностью безукоризненно стараются его поддерживать, и в, половине, в большинстве случаев они пытаются выглядеть очень хорошо в глазах других людей идут а, зачастую у них на поводу в ущерб даже собственным интересам то есть для них важнее там, а согласиться с требованиями, просьбами человека, не отстаивать, не идти на конфликт, потому что они не заботятся о своем комфорте, они заботятся о комфорте других людей, потому что от других людей зависит их собственный комфорт. Вот такой замкнутый круг. Поэтому все те люди, которые восхищаются, говорят, ой, как здорово, как э, начинают э, помогать постоянно, активно участвовать во всем, свои интересы никак не отстаивают, не прослеживают. Это вот все те люди, которые страдают так называемой софобией. Они также могут не только проявлять дружелюбное очень поведение к другим людям, они могут вести немножко другое поведение, это избегать поведения, скопления, общения людей, это постоянно ну, как бы утрированные контакты с людьми, они предпочитают позвонить, чем встретиться вживую, написать, чем позвонить, написать в чате. Общаться даже не текстом, а какими-то смайлами. Общаться только с людьми, которых они знают. То есть это вот такое поведение. Если у вас есть что-то подобное, что я сейчас перечислил, расскажите примеры вашего невротического поведения в комментариях. Это будет крайне интересно. Я обязательно все прочитаю. Всем спасибо. Пока.